Всем привет, дорогие друзья, интернет-пользователи и гости моего канала. С вами заново я, Серый Кролик. Ну вот мы с дочей приехали в город Минск на этом вот пассажирском э, поезде. Взяли вот с собой вот такую коробочку небольшую. Э, здесь мы пустили на 4 самаритика. Отвертка с собой в кармане. Э, приехали мы за покупкой кролика. Сейчас пойдем мы на ЖД вокзал, немножко попьем кофе или чай. И потом все, друзья, увидите. Оставайтесь с нами. Вот обратная сторона жидовокзала города Минска. Мы на перроне. Потихоньку будем подниматься наверх. Думаю, покажу вам, сделаю небольшой обзор. Чтобы вы понимали, где мы находимся. Дорога в гору. Дочь приехала из деревни, называется. С папом. Ну что ты лапайся а? Нам далеко ехать. Поднимаемся в VIP-зал. Ну что, мы с деревни, сразу в VIP. Ну вот мы по эскалатору поднимаемся. Слава богу, идти не надо. не в замешательстве. Ну так ничего, такой высоковато, знаете. здесь экскалатора 3 на трех перронах, удобненько, тепненько. Созвонились с мужиком, сказал подождать немножко Зашли в зал, ожидания Пошли на лестницу тут, такой переходик небольшой, красивый ну и вам долго будем покажем, друзья, если кто не был в Минске. Вот наш же двухзал. Ну вот, друзья, все, созвонились, идем во двор там какой-то. Объяснили нам покупать кролика. ЖД. Напоследок. Сегодня где ксенева моя? не потеряла мама все все целое так нам идти вот туда будем покупать кролика ну вот друзья сделка у нас прошла успешно сказал что его лучше не снимать ну мужик честно великолепный душевный человек пообщались блин минут 30 может 40 чинка я не вру сидели блин ну, все по-человечески, три -пыри. Кролик, вот он, короче, барабанная дробь. Вот у нас вот такой строкач появился. Мой такой малыш. Ладно, чтобы ты сейчас не убежал, малыш. Вот такой замечательный кролик у нас. Это мальчик. Ему 3 февраля будет ровненько 3 месяца. Вес у него на весах 3 килограмма 140 грамм. То есть весь супер, сейчас его достанем, покажем вам, друзья. Ну вот, друзья. Сейчас его покажем. Вот такой у нас мальчик. Посмотри. Красавец. О. Ушки стоят. Все, только немножко здесь вот просто. Ну, красавец? Конечно. Вот такой вот. Вот такой вот кролик симпатичный 3 февраля будет три месяца вот так. покупка удачная, мужик купил ребенку еще коробку конфет у меня с собой отвертка в кармане, так что сейчас мы его посадим на место, друзья, и, конечно же, закрутим, чтобы он уже никуда не бегал. Дальше, по поводу перевозки. Сходили мы на кассу, на ЖД вокзал, уточнили, сколько стоит билет для кролика. Они сказали, билет до 35 килограмм кролик бесплатно, но нужно справка, ответ врача, что кролик здоров. Она действует в течение пяти дней, желательно справка была. Без справки в поезд могут не пустить. Дальше. Сейчас проблема в том, что еще нам до поезда где-то порядка 4 часа. Важное отделение животное тоже не сдашь. Поэтому, если кто-то планирует покупать в другом городе кролика или живность какую-то, то планируйте, где вы будете с ним ходить. Коробка у меня хорошая, ему не холодно, да, и кролик себя чувствует великолепно. Так что будем сейчас с ребенком гулять. Поедем в метро. Поедем в метро? Сегодня? Да. Поедем в метро. Ну, поедем в метро, съедем куда-нибудь, покушаем. На этом, я думаю, видео будем заканчивать Покупочку вы нашу увидели Вот такой красавец Побудет у нас на карантине Дней 15-30 Ну, а там начнет работать Все, друзья, всем пока Подписывайтесь на канал, оценивайте данный ролик Задавайте вопросы, комментируйте Всем пока